Здравствуйте! В этой серии роликов мы поговорим о проблемах, которые могут возникнуть при эксплуатации автоматических котлов. Проблема восьмая. Из дверок котла идет дым. Причина этого – отсутствие тяги. Необходимо почистить котел и дымоход. На этом все. Мы разобрали основные проблемы автоматических котлов и способы их решения. Удачного вам использования!